итак здравствуйте дорогие друзья надеюсь что я сейчас вышла в эфир поэтому как только меня увидите дайте мне знать первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка чтобы я перестала нервничать потому что у меня что-то происходит с моей программой непонятное. сегодня я буду вести стрим и не слышать звук поэтому дайте мне пожалуйста так, уже все чешется от нетерпения уже светлана пишет ольга а, так вот кати катенька быстренько реагирует а, много пятерок много десяток наставила даже я считать боюсь сколько там какие цифры но это здорово так леночка а, мариночка добрый вечер елена а, да я вышла таки в эфир сейчас я еще раз чуть-чуть а, перепроверю есть ли я тут да все вижу себя вижу ваши комментарии огромная вам благодарность за то что вы даете обратную связь меня это вдохновляет как всегда а, конечно же я э, довольно сомнительно выставила свой хромакей но а, как получилось главное все таки информация а остальное потом а, ну что гость у нас сегодня интересный давно уже меня просят разобрать этого человека но я думаю кто же это такой ну и как-то не обращалась не обращала внимания, честно говоря, думаю, ну много всяких фриков у нас в интернете, но вы знаете, данный гость, которого мы сегодня будем разбирать, Емельян Брауды, а он совсем не фрик. Он очень-очень умный манипулятор. И вы знаете, а вот такие вот манипуляторы, они довольно часто встречаются в нашей жизни. Поэтому я решила, что а так как у нас канал все-таки образовательный, в первую очередь, а, на секундочку, да, а, значит, я решила, что он будет интересен моим подписчикам с точки зрения а вот рассмотреть такого, знаете, махрового манипулятора который просто знаете довел до совершенства свои манипуляции причем знаете ну здесь можно даже привести много исторических примеров таких же манипуляторов которые очень грамотно обводят много людей вокруг пальцев давайте мы с вами разберемся конкретно а посмотрим где происходят его манипуляции как и самое главное я <звук> звука к сожалению не буду слушать но я постараюсь вам а, донести все это с помощью видеоматериала который я подготовила и с помощью своих шпаргалочек которые я на каждую тему а, написала себе Итак, первый фрагмент смотрим а я попытаюсь откомментировать но ну, кстати в каждом фрагменте там есть выноски и если даже выносок нет но ну, вы сами все увидите потому что вы у меня уже не первый день на канале поэтому давайте вы тоже сегодня будете работать мне помогать итак первый фрагмент многие к вам относятся очень негативно особенно ваши коллеги там собирают члене целые нет коллег я же не врач а вот здесь что я хотела обратить на что внимание а, да кстати все все хорошо со звуком а давайте плюсик в чатик поставьте если вы слышите такие звук потому что я его не слышу Ну, надеюсь что у вас все в порядке поэтому плюсик от вас жду и здесь конечно же а самый главный вопрос который ну многих многих волнует как это он человек без вообще без образования э, ну он не врач он да, даже там ни, никакого медицинского вообще ничего в нем нет он бывший курьер и начал э, такую деятельность до да. деятельность это вмешательство э, в, во внешность в здоровье своих пациентов и поэтому это очень странно страшно и чудовищно вообще когда ну вот понимаешь это все когда э, ну вдруг вот такой вот экспонат приходит и начинает заявлять что все остальные глупые а он только хороший но обратите внимание что когда он говорит я не врач он отталкивает лок... локтем да но ну, это говорит о его ну в первую очередь неприязненном отношении к врачам но ладно бог с ним неприязненно относишься ради бога давайте слушать дальше ну да вот обратите внимание, он чуть-чуть опустил челюсть, когда говорит, что говорит о его подавленном состоянии, да, получается неприязненное настроение плюс подавленное состояние, когда он говорит о врачах. Ну здесь замедленная съемка а, я думаю что она тоже без звука вы видели как он дернул локтями то есть получается что эта тема для него а, ну довольно щекотливая он испытывает подавленность когда проговаривает это и при этом а, но ну, он как бы отталкивает от себя неприятности которые связаны с этим вопросом до да, локтем Ваша... Это их проблема, да. Да, да, да. А вы не хотите медицинское образование получить? Нет, ага. я, я же не врач. Я не хочу быть врачом. А что в этом приятного? Это же ваша цитата, что я могу э, колоть губы хоть на вокзале. Это же не запрещено законом. Это не моя цитата. Это я процитировал известнейшего российского доктора, одного ага. из патриархов российской медицинской косметологии. доктора Автомонова. Это он сказал, что вы можете колоть хотя бы на вокзале, если вы создадите... Поле стерильности там 15 на 15 сантиметров. Это просто вырвано из контекста угу. и цитата обрезана. Ну, То есть вот. вы так не считаете? Нет, я так считаю. Но были неудачные прям. Ну, прям таких, что прям уродовали. Вау, вау, как тут у меня вот сломалась игла. Это один случай, и второй у меня была ишемия. Да, сломалась игла, мы вставим до видео. Это, конечно, ну, это жутко все равно было. слушать. ну сломалась игла в коже. Это же... Ну, мне было тоже неприятно, конечно. Понятное дело, что это, скорее всего, может быть вопрос к производителю игл. Возможно. Но ты там тоже, вы так, там тоже эту иглу там так вводили? Нет, что? Нет. по нормативам игла должна спокойно семь раз сгибаться, разгибаться. Это вот заводской стандарт. А у вас одном разу не хотела? Ну, да? она была немножко какая-то перекаленная. То есть, получается, ей э, потом резали лицо, чтобы ее достать? Я ее отправил к хирургу, и дальше тоже их врачебная тайна, что там между ними была. Итак, что мы здесь видим? Видим, что у человека присутствуют двойные, а то и тройные, и сколько надо стандарты. Ну, во-первых, конечно же, он говорит, я не врач, но при этом он берет цитаты врачей причем самые удобные использует их в своей деятельности для того чтобы одурачить своих клиентов да. плюс когда происходит что-то непредвиденное он отправляет своих пациентов к врачам и и ну как бы здесь уже разбирайтесь с врачами ну как будто это какой-то обслуживающий персонал для него для бога совершенно и так далее но ну, конечно же в первую очередь мы можем предп... ну не то что даже предположить а мы видим перед собой э, чистого психопата таких психопатов довольно много в нашей жизни и чем они отличаются это пси э, психопатологический синдром э, который отличает людей э, которые э, ну, которые обладают такими качествами это бессердечие отсутствие сопереживания неспособность к раскаянию по поводу своих действий то есть он делает ему абсолютно ну, безразлично что происходит в результате его действий ну это такая безответственность до да, в отношении себя любимого дальше лживость эгоцентричность поверхностность эмоциональных реакций он абсолютно не сопереживает тем людям которые э, ну, оказываются его жертвами до да, которые э, почему же они идут на это вы знаете психопаты они обладают вот такой вот харизмой так называемой к ним тянет кроме того э, ну, судя по потому как ведущие его описывает он довольно высокий симпатичный мужчина да. многие ну а пациентки они же женщины да и они ну, как-то думают что вот вот сейчас я его в себя влюблю я такая замечательная ну то есть вот есть такое подсознательное знаете стремление завязать с ним может быть отношения да может быть она на сознательном уровне этого не понимает но тем не менее таким образом женщины может быть пытаются обратить на, на себя его в внимание но э, здесь очень много составляющих того что э, ну, есть жертвы что многие на это идут но э, я бы хотела призвать э, всех э, ну во-первых к, к этому человеку как-то вот э, не знаю отнестись более рационально и э, ну, с мозгами что называется а во-вторых вообще в, в свои ну, часто такие люди к сожалению встречаются в обычной жизни каждому из вас наверное, Наверняка встречались такие люди. Вот напишите в комментариях плюсик напишите, если вы знакомы с таким типом людей, кто не знаком, напишите минус. Вот либо развернутые ответы дайте, потому что это довольно частое явление, когда человек вот так вот с двойными, трон, тройными стандартами и самое главное у него же все это грамотно, как сказать, собрано воедино и он это красиво умеет излагать. Вот еще интересно, я собрала сразу несколько интервью она ну, получается два интервью которые он дал и ну вот смотрите вот это интервью было где-то за 9 месяцев до того как он дал вот буквально недавно вот это интервью мы видим по прическе что здесь он немножечко зарос но все равно он все так же уверен в себе все так же нагло манипулирует нашим сознанием и давайте сейчас посмотрим он продолжает очернять врачей при том что в случае какого-то форс-мажора он отправляет своих пациентов к врачам но что он о них говорит и же такой момент, как врачебная этика и врачебная тайна, которая скрывает все эти нюансы от потребителей, от пациентов. Вот мы это все показываем. Вы не думаете, что как-то принципиально это отличается за вот этой красной линией оперблок, когда пациента уже без сознания, под наркозом, отвозят на операцию. Там тоже люди принимают наркотики, врачи, и это постоянная проблема, особенно у нейрохирургов, вот такого плана профессии, которые ответственные. И все пьяные, и бросаются инструментами, и драки происходят между персонала во время операции. Разница наша в том, что мы какие-то элементы это показали. Да, психопаты, они очень привлекательны, конечно же, и умеют они завлекать в свои сети. И вот написали, Алена написала, бывший был такой. Да, такие люди довольно часто встречаются в жизни. Многие написали плюсы, кто-то написал минусы. Но слава богу, кто написал минусы, что вы не встречали таких людей, это здорово. Но если встретите, обязательно будьте во всеоружии, потому что эти люди вообще не остановятся ни перед чем у них а, все виноваты кроме них. Ну как вы видите здесь он очень грамотно обвинил врачей, что они недостаточно профессиональны, что они вообще а, там не знаю позволяют себе много всего лишнего, что мы этого типа не знаем. Но это, конечно же, полный бред. И а, когда человеку надо оправдаться, он будет нести все, что угодно. На самом деле, конечно же, не, нельзя вот верить таким людям психопатам, до да, которые э, очерняют других людей, потому что, но ну, это все чистейшей воды манипуляция. Мы же с вами не можем эту информацию проверить, поэтому он и, ну, поэтому и пользуется он такой э, вещью, как, э, ну, просто, сочи... возможно, что даже сочиняет. И, кстати, ему это очень легко дается, э, как и все остальное, что касается вот э, таких роскозней. А дальше следующее. А как вы тогда договорились со своей совестью, чтобы заниматься а, теми манипуляциями, которые вы занимаетесь без медицинского образования, без. А у меня не стоял вопрос совести или там договариваться с ней. Я себя прекрасно чувствую видите локтем отодвигается а это по поводу совести да и мы видим что да здесь есть реакция по поводу того что мучает совесть но а вы знаете он против этого уже очень грамотно подготовился смотрите у него челюсть чуть-чуть повыше и локтем он отодвинулся это говорит о том что он вот эти вот э, э, звуки совести своей он научился отталкивать вот и мы это видим по по его невербальным сигналам тела. Смотрите отвращение присутствует когда он говорит об этом то есть э, в отношении совести а помните эмоции отвращения вот буквально недавно я провела бесплатное занятие да и я рассказывала по поводу отвращения это эмоция когда мы встречаемся с опасностью с чем-то что может нас например заразить или еще что то и мы включаем отвращение то есть мы такой превентивный удар наносим до да, говорим я тебя не боюсь я э, дам тебе сдачи вот в отношении Совести, у него как раз вот эта вот эмоция. А, ну, делайте выводы. И сплю, как младенец. А совесть не мучается? Нет а вот здесь вот вообще красота и нам с вами смотрите как интересно получается его здесь увидеть вот реакция на ну ответ на вопрос совесть не мучает это напоминаю это интервью уже вот буквально в эти дни ну скажем так ближе всего по времени да и мы видим что все-таки он чувствует вину отвращение и при этом кивает вот смотрите замедленная съемка Вопрос задан. Видите, с отвращением. А потом. Ну, я не могу нести ответственность за взрослых людей. Я не занимаюсь воспитанием. Я пытаюсь донести качественные техники протоколы. Если что-то случилось, то это, скорее всего, нарушение моего протокола. А... Кстати, с отвращением кивнул, да, чувство вины есть у него на лице. И потом он начал вот эти вот отговорки, которые, ну, у него заготовлены отговорки, да, но несмотря на то, что все заготовлено, все он сам себя убедил, как бы, но все равно подсознательно идет. Вот это вот, он, он не дурак, он отлично понимает, что он нарушает на самом деле. Но, конечно же, он, ну, он, он юридически как-то, пока, пока, э, не, не знаю каким образом, но юридически он себя обезопасил, но совесть, конечно же, даже у психопата, даже очень глубоко, но она все равно есть, понимаете? И то, что он, да, на сознательном уровне он нам рассказывает разные байки, но все равно на подсознательном уровне идет чувство вины, и идет вот это вот чувство все-таки, что... Ну, он не до конца скажем так себя убедил в том что он не виноват так дальше следующий фрагмент сейчас с точки зрения а вот здесь вот интересно смотрите ну у меня к сожалению звука нету но знаете когда ему выгодно он выступает в роли хирурга несмотря на то что он так в двух первых фрагментах можно сказать информационно уничтожал врачей здесь же получается он надел на себя маску хирурга давайте послушаем я просто наблюдала пару раз по прямой эфир, где выкололи свои губы, о которых мы кстати поговорим о них, это невероятные не, губы. Ну, давайте посмотрим на это не с точки зрения потребителя, а с точки зрения хирурга или специалиста. не знаю здесь со звуком или без к сожалению не слушаю не могу услышать что там у меня во фрагменте но я вижу что он сейчас разводит такую демагогию знаете такое обобщение идет и самое главное смотрите поднял челюсть и он как бы сверху такую надстроечку сделал как для того чтобы дать понять вот что он с высоты своих знаний с высоты своего статуса Теперь уже хирурга, да, он ее может получать, ведущую, да. И интересно очень, что он. Вы знаете, вообще каждому человеку в беседе с симпатичным ему человеком, а он вызвал симпатию у ведущей, тем не менее, несмотря на то, что изначально она шла к нему с, с какими-то претензиями, в конце она уже с ним открыто флиртовала вот в этом интервью конкретно. И получается, конечно же, он ее ну, загипнотизировал своей, своей вот этой вот так называемой харизмой, которая присутствует очень хорошо у психологов. А, так вот он а сейчас а пытается ей дать понять что а, ты же не, не глупая ты должна понимать и вот в эту ловушку кстати очень часто а, заводят манипуляторы они вот таким вот образом а, как никакому человеку не хочется казаться глупым в отношении того кому они симпатизируют да? в данном случае ведущая уже начала симпатизировать своему собеседнику да и здесь он уже говорит с высоты как бы своего авторитета и она естественно с ним ну, получается что как бы соглашается да потому что ей не хочется казаться глупой понимаете вот эта вот надстроечка сверху надстроечка которая вынуждает собеседника согласиться с его мнением очень интересно А, да, здесь, к сожалению, дословно не помню, у меня здесь написано, значит, путем сравнения он дал ей понять, не будь глупой, согласись со мной. Вот так вот примерно это трактуется. А дальше следующий фрагмент. Здесь интересно тоже, смотрите, он дает ведущий оценку так называемую. Посмотрите, как он это красиво делает и перекладывает ответственность, опять-таки, вину на нее. И вы так цинично, вот я ни другого слова не назову, вы так цинично кололи губы одной пациентки. Прямо цинизм был в каждом вашем парконе, в каждом вот этом вашем... Вы же как-то вот так вот губы сбиваете как-то вот именно вашей ТП, техники. То есть вы как будто прямо ее в этот момент прямо унижали как-то, вот мне казалось. Но Там это, не жалость. Эта эмоция рождается в зрителе, не во мне, как бы. Это вопрос к зрителю. У меня складывается такое впечатление, что вы хотите эпатажа вот всеми своими действиями. Нет, просто это бесплатная возможность получить рекламу. Ну, я говорю, ну, это и есть ипотаж, черные пиарники, из-за которого вас узнали, такое, огромное количество людей. это же не я реагирую, они реагируют. Как бы, ну, я Но это же метод, это способ. А, да вот почитала ваши комментарии так тупые курицы сами к нему идут какая ответственность нет я все понимаю но поймите меня тоже вот перед нами человек для чего я вообще разбираю его не для того чтобы обезопасить кого-то кто собрался к нему идти господи у вас у всех голова на плечах есть я разбираю этого человека для того чтобы мы с вами на его примере увидели как работают психопаты как они у умеют грамотно перебросить ответственность абсолютно на любого а здесь вот получается кто виноват виноваты сами пациенты виноваты все кто угодно но он у нас белый пушистый в обоих интервью которые я просмотрела прям четко идет красной линией, я не виноват виноваты все остальные вокруг меня но я белый пушистый замечательный вообще шикарный просто вот что он нам говорит все это время а дальше следующий фрагмент а вообще как бы в принципе любой манипулятор хирург он испытывает ощущение власти естественно потому что То есть я я правильно прочитал же эмоции вы говорите нет ну может быть это как-то передается но уже такого замысла давно а вот смотрите по поводу 14 тысяч человек которые здесь в этом фрагменте он про про проговаривает да а здесь я должна во многом усомниться потому что здесь пошла реакция волнения очень много волнения когда он это проговаривает либо это ему грозит ответственностью и он сейчас проговаривая 14 тысяч человек ну, подсознательно понимает что за это можно и ну, схлопать да а, Либо а, это то, что он говорит, цифры сильно завышены. А, кроме того, идет. Ну давайте смотреть. Нет, вы, слушайте, я 14 тысяч человек, или как бы у меня прошло по дому. 14 человек? Ну, конечно. Через ваши руки не мои руки, да, поэтому как бы ну уже вот кстати натягивание пиджака у него присутствует когда он не хочет говорить какую-то информацию но проговаривает а, поэтому здесь тоже получается это признак его волнения он несколько раз в этом интервью натягивал пиджак а натягивание пиджака это как раз знак того что человек как бы пытается закрыться делаем выводы ну, так так дальше следующий фрагмент Губы-осьминоги – это двойные ТП. И, хорошо. И кто-то на это приходит и делает? Угу. Ну, вот сейчас вот Дана Борисова очень хотел приехать. Да, вот я вот, э, я, я не стала с ней связываться, потому что я поняла, что я так быстро это все не мы не сделаем. Да. Она хочет такие губы себе сделать? Да. Губы-осьминоги? Да. А вы будете околотией? Нет. Почему? Я же не врач. Ну, подожди, она же знает, чтобы не врач. Она идет на это, соответственно, это ее зона ответственности. Ну, но а уколоть это моя зона ответственности А почему я не будете я не буду колоть публично и публично нарушать закон и призывать какой-то противоправный а мне уходим нет почему Ну, то что вы тоже публично ну, я вас умоляю я и дана борисова кстати вот в чате елизавета очень четко написала сравнение такое я хотела в начале в самом сказать как раз про гитлера гитлер действительно был психопатом и поэтому э, он умел вот так красиво заражать своей э, своими мыслями э, внушать людям какие-то свои идеи вообще вот такие вот люди они часто добиваются как раз успеха э, в политике потому что они но ну, остаются безучастными да они умеют красиво заражать они умеют красиво рассказывать вдохновлять но при этом остаются холодными внутри вот это вот качество психопата которое позволяет психопатам быть часто ну, достигать каких-то целей а, ну действительно очень четкое сравнение сейчас я не готова всех психопатов перечислить из политики из каких-то еще исторических личностей но вы знаете они довольно часто встречаются и самое главное вот наша задача наша задача обезопасить себя в, своей, в обычной жизни до да, от таких людей научиться им противостоять не не подпадать под их влияние потому что они умеют манипулировать они умеют перекладывать ответственность абсолютно на всех эм, странно что он даже на погоду не переложил эм, ответственность но в принципе у него жертв много и он э, очень грамотно это все делал в процессе обоих интервью следующий фрагмент есть я это знаю что я, я, я верю в то что есть талант определенного человека например может быть к медицине кто-то не, не, не, не учился на поваром невероятно круто готовит там да вот я например не имею никакого журналистского образования но вдруг мне показалось что я могу ну... вот здесь интересно смотрите значит девушка которая брала интервью я я прошу прощения я не знаю как ее зовут не запомнила не записала себе да так вот смотрите как она интересно подсознательно присоединилась к нему присоединил для того чтобы его больше разговорить. она перед ним во первых она проговорила про то что у нее нет соответствующего образования до да, для того чтобы делать ту деятельность которой она сейчас конкретно занимается и во вторых она показала ему шею шея это беззащитность это знаете вот то что мы скрываем может быть то да, но она перед ним как бы показала и сказала "Ну вот смотри я перед тобой открыта. не, не бойся мне верится я вот видишь какая открытая вот это вот знаете непонятно что это за жест был действительно ли она вот так вот интуитивно смогла его вот таким образом как раз ну, ближе себе ну это присоединение вообще психологическое такое либо это было сделано ну и подсознательно и вообще на сознательном может быть уровне для того чтобы его лучше разговорить, либо она уже с ним начала вот здесь у меня конечно же вопрос возник потому что дальше она по интервью с ним уже дальше флиртует честно говоря и ну, она подпала под его влияние и в общем то не стоит ее осуждать за это потому что ну тут действительно с психопатом очень сложно иметь дело и не не обращать внимания на его чары потому что они умеют быть убедительными к сожалению и здесь ну а на ведущей вот на этой девушке на ней много ответственности и то что может быть она бы в обычной жизни без камер она бы так себя не повела но перед камерами может быть ее понесло поэтому здесь я ее не берусь осуждать но с точки зрения вот невербалики и с точки зрения того что ну вот жестов да получается что она перед ним открылась открыла свои самые потаенные секреты Смотрим дальше. То есть мы все что-то там можем о себе подумать, да, не имея образования. Ну, если бы любой человек с улицы, там курьер или кто угодно, сейчас объявил себя, там, не знаю, гуру косметологии, я бы тоже к нему негативно относился. А что, а что хорошего? Ну и он в свою очередь очень красиво умеет присоединяться. А смотрите, он проговорил ту версию, за которую его очень сильно все осуждают, да. И он это проговорил, как бы дав понять, что я вас понимаю, я понимаю, за что вы меня не любите, да. И я я сам по этому поводу очень переживаю, да. А понимаете, вот это якобы ну такой псевдо присоединение до да, которая призвана только для того вот оно используется им в данном случае только для того чтобы понять ну дать понять собеседнику что я такой же как ты я э, той, ну скажем так я с теми же самыми проблемами я тоже самое думаю по поводу своей персоны там как бы немножечко сбавить градус ненависти в свою сторону да он получается проговаривая немножечко ну, прорабатывает наши возражения да он он очень хороший маркетолог кстати ну и все остальное дальше следующий фрагмент так я вас уверяю даже пересадка сердца это не сложнее чем поменять выхлопную трубу в машине если это вы делаете каждый день хорошо вы это делаете каждый день Ну, те процедуры которые я делаю каждый Смотрите, а, а, ну сейчас будет а, в увеличенном виде. Сейчас да. Увидели, а, как он подбородок поджал? Я знаю досконально. Ну вы на ком-то же их начинали делать, а кто-то были подопытные люди, которые дали вам свои Я глаза? косметологи на них я тренировалась. Вот человек вот, знает, что вы это ни разу не делали, у вас нет опять же повторюсь медицинского образования, ну хрен с ним. Сейчас есть такие доктора с медицинским дайте, образованием, дайте, что дайте, лучше дайте, их. Дайте, что... Это, это я, я согласна дайте. с этим на сто процентов приходится. А корпусом, корпусом он как бы склонился потому что он не уверен в своей позиции там много очень неуверенности но он эту свою неуверенность красиво скрывает за подготовленными какими-то постулатами да вот как он манипулирует с врачами до да, берет от них какие-то цитаты удобные ему используют их как людей которые спасают его задницу грубо говоря когда у него ломается иголка кроме того когда у него так, та иголка сломалась он же потом с производителей игл а, взял еще много денег он он в интервью это сказал то есть он очень грамотно манипулирует всем что вокруг него его окружает да а, и у него есть своя цель и он ради этой цели в общем то ни перед чем не останавливается а дальше следующий фрагмент это проблема ответственности трех, трех составляющих пациента, который не помнят, что ему кололи, когда, какую аллергонамнез. Понимаете, я сам периодически даже опрашиваю врачей, казалось бы, ты доктор, ты легла. Ты мне говоришь о том, что у тебя пластин... Нет у тебя, оказывается, никакого осложненного анамнеза, но у тебя потом выясняется пластина в голове, у тебя эпилептические припадки, и ты мне об этом рассказал, когда у тебя уже планити поставлен Спасибо большое. Вот такие у нас люди ну да конечно же в клинике во первых делают обследование для того чтобы произвести какую-то манипуляцию он об этом не упоминает он конечно же говорит свою точку зрения да ну, кстати вот юлечка Кремлева у меня в этом в чате уже такие сочувствующие комментарии вы в его сторону вот кстати девчонки вот с этого начинается наше эмпатия нашей наша симпатия э, к разного рода мерзавцам а вот э, написала какой у него взгляд затравленный он наверное в школе подвергался преследованиям со стороны своих одноклассников вот здесь юлечка я вам должна сказать э, к психопатам ни в коем случае не применять вот такие вот выражения потому что и вообще вот такие мысли как только у вас зародились такие мысли э, гоните их очень и очень быстро потому что вот таким вот образом мы сами себе внушаем а, какие-то привязанности в отношениях а, ну, к к людям которые ну просто используют потому что психопаты это те которые используют окружающих для ну, получения какой-то своей выгоды неважно в, в каком эквиваленте это выгода но э, психопаты это те люди которых которым не надо сочувствовать если вы увидели вот такие вот проявления если вы увидели что все вокруг него виноваты э, не думайте что у него затравленный взгляд у него есть э, из-за чего этому взгляду быть затравленным он просто боится ответственности вот в данном случае этот человек он просто боится сказать что-то лишнее за что его привлекут к уголовной ответственности вот именно по вот так можно описать его взгляд неважно что там было у него в школе и не надо в это копать потому что как только мы начинаем сочувствовать психопатом сразу э, идет процесс симпатии и мы подпадаем под его чары он даже э, не попытался получается нас с вами очаровать но уже кто-то из нас очарован им. понимаете в чем их вообще э, вот это вот опасность что мы начинаем им сочувствовать посочувствуйте лучше кому-то кто не знаю болен кто действительно нуждается в нашем сочувствии но психопатом никогда не сочувствуйте это я вас просто можете мне в комментариях написать что я такая жесткая жестокая и отвратительная светлана филатова но я это готова вытерпеть но главное никогда не сочувствуйте психопатам вот это золотое правило которое я хочу чтобы вы все усвоили плюсики в чате кто со мной согласен минусы кто считает что я монстр чудовище и э, отвратительный человек э, потому что говорю что нельзя сочувствовать таким людям но я остаюсь при своем мнении при любом раскладе вашего голосования а, да значит следующий фрагмент в смысле, я так понимаю, что это даже неоднократный случай. Ну поймите, у меня больше семи тысяч человек обучались. Конечно, у кого-то из них гибнут люди. Вы но... чувствуете свою ответственность? Ну там, где, понимаете, если бы они мои протоколы исполняли, у них при этом гибнут люди, да, но они же какую то свою там. Почему? Ну они, скорее всего, по вашей методике, без Нет, наркоза резут глаза. Ну, ничего подобного. Последняя погибла с наркозом, Последняя? там была аллергия. То есть, на... как бы... ну, юлечка простите пожалуйста что я вот так вот на вас набросилась я чисто э, не не потому что э, мне как-то ваш э, ваше мнение э, ну вот я ни в коем случае не хотела вас унизить просто я увидела вот этот комментарий и мне очень важно было заострить внимание на том что психопатам сочувствовать никогда нельзя даже вот в такой вот скрытой форме и вы потом узнаете? Да. И нормально спите, как вы сказали? А я тут причем. Вот ваши ученики, это ваши ученики, Понимаете, вот так ну, вот, вот шлепают губы. В стране 12 тысяч официально работающих косметологов. Из них 7 тысяч у нас в закрытой группе. Но я за них не отвечаю. Просто в силу того, что ну, кто-то приходил куда-то учиться, ко мне зашел. Я за них отвечаю так же, как, и не знаю, Юцковская, которая которой они приходили, или Сарамыцкая. Сарамыцкая отвечает за эти методы. Я вообще понятия не имею, кто ну, это. Это там наши иконы. Они отвечают? Нет, я не отвечаю. Отвечает человек, который выполнял делание соответственно за манипуляцию юлечка я еще раз прошу прощения вот вас я точно не хотела никак а, получается слишком жестко прошу прощения за такую жесткость в отношении вас а, жесткость была в отношении этого человека а, да но ну вы видели как он красиво умеет оборачивать вот а, да, доводит до абсурда обобщает в общем все что угодно любые манипуляции ради того чтобы доказать нам с вами что мы сами дураки понимаете и да, мне понятно все в порядке юлечка прошу прощения, я прям мне неловко теперь а, да значит а, понятно да а, любые манипуляции идут в ход у таких людей ну конечно же нужно быть настороже как только вы встретили такие вот такие способы там не знаю манипуляции сразу бегите не не ни, ни во что не ввязывайтесь самое главное а, да и еще фрагмент а, который в общем-то показывает почему как воз, появился а, вот этот человек да ради чего все это ради чего столько манипуляций ради чего давайте посмотрим как вообще относится к деньгам деньги важны ну, это, это, это, это был основной мотив вот так развиваться Ну, сначала я хотел просто летом там перекрутиться поработать, просто задержался, пока другую работу найду. Ну, узнаете этот жест? А, увеличивает размер рта, да, вот это, а вот это вот, а, да, вот этот способ, конечно же, ну вот это, этот жест говорит о многом, а, да, и. Что могу сказать? конечно же деньги для него очень и очень важны а, и в общем то все что он сделал это все было сделано ради денег это вот высший пилотаж для него это измеритель его успеха и ну все это делалось ради этого знаете ну вот после этих слов я понимаю что перед нами обыкновенный гастарбайтер которому просто позволили больше заработать да ну вот такое вот мышление и знаете тут вспоминаю слова что ты виноват лишь в том что хочется мне кушать вот он просто хочет кушать вот и все а вот и вся его скажем так гениальность которой, которая заключается лишь в том что он умеет грамотно манипулировать конечно же герой у нас сегодня такой антигерой а, не знаю найдутся ли его сторонники среди тех кто будет смотреть этот а, фи, ну, этот ролик да этот наш разбор а я очень надеюсь что таких не найдется но если найдетесь например пишите пожалуйста в комментариях что вы думаете что я может быть в чем-то не права. но знаете должна сказать что после вот этих интервью я точно но ну, конечно никогда не говори никогда но я уже теперь боюсь какие-то процедуры с губами делать вдруг нарвусь на какую, на какую то ученицу или на ученика вот этого персонажа мне просто страшно вы знаете страшно вообще в это все ввязать и после этого еще страшней а, да значит что не забывайте подписываться на мой канал а на этом я завершаю наше чудесное взаимодействие обожаю вас всех Люблю вас всех. Мне, а, у меня многие спрашивают про Рудковскую, буду ли я ее разбирать. Знаете, я у себя а, в, во вкладке сообщества сделаю голосовалочку. И а, если вы проголосуете за, то обязательно мы ее разберем. А, я с вами прощаюсь, желаю вам не встречать таких манипуляторов, как мы сегодня с вами разобрали. Желаю вам любви, процветания и всего, что вы сами себе хотите. Пока-пока!